Привет, я Энни Мэджик, и мой квест по следам Энни Мэджик продолжается. В прошлый раз я спрятала тайник на Патриарших прудах в Москве, и Сергей Элвис самым первым написал правильный код из тайника. Так что скоро мы с ним встретимся, и я вручу ему личный сюрприз. А так как недавно я была в Питере, я спрятала еще два тайника. Про первый я рассказала на моем канале Magic Family. там сегодня видео про моих двух новых питомцев, которых мне подарили на встрече, а второй прямо где-то тут, и его очень просто найти. Подсказка в самом этом видео. Удачи. Я полдня ездила в поисках какого-то очень странного места, в котором я должна была встретиться с ребятами-друзьями одной девочки. И где-то здесь должны быть они. Короче, вкратце, я знаю, что есть такие анонимы, я слышала об этом, что они появляются просто из ниоткуда и начинают писать тебе в личку. И недавно мне написала девочка Настя, которая сказала, что играет с анонимом в очень странную игру. Но с самого начала это было безобидно, а теперь игра начинает ее пугать. Я спросила, конечно же, что случилось, и она сказала, что это связано со мной. Это напугало меня. Я сказала, чтобы она перестала с ним общаться, переписываться. И желательно удалила свою страницу, рассказала родителям. Потом она стала писать вообще какие-то странные, безумные вещи. Постоянно твердить про этого анонима. Она начала реально меня уже пугать. И я ей сказала, что может быть стоит тогда как-то обратиться в полицию. Но она сказала, что если мы это сделаем, то все будут еще большей опасности. И в конце концов она написала, что аноним хочет обменять меня на нее. И после этого она удалила свою страницу. И я пыталась внушить себе, что это просто розыгрыш, потому что наслышно про эти жуткие переписки с анонимами, но вчера мне написали друзья этой девочки и сказали, что Настя реально пропала. Они почему-то решили, что она должна быть где-то здесь, в месте, которое я искала полдня, и мы должны с, с ними встретиться я их уже вижу, и походу сегодня оператором буду я. В общем, как все было? Она нас позвала к себе домой, угу. гостя, потому что ее родители уехали. Мы, как и запланировано, пришли туда и стали стучать в дверь, и нам никто не ответил. Проверили, дверь оказалась открытой и. Открытой дверь? Да, а дома вообще никого мы... не было. Мы родители уехали на самом деле. Вы прикалываетесь, да? Нет. Нет. Нет. Ладно, ну Нет. и чё. А где она была? Ну, не знаю, мы пошли сюда. Пришли Нас зайти в комнате. Угу. На столе лежала записка. Ну и получается, там у нее что-то вы нашли. Как почему именно это место? А, потому что у нее на этой записке было написано про это место. Угу. Все. А Перелечится. Короче, Борь, ты снимаешь все на ту камеру. Угу. Я снимаю на эту. Делюк. Мы идем по лесу. Ребята, наверное, хотят просто сделать мне сюрприз. О, заманили меня сюда. На самом деле, хотят подарок, наверное, сделать. Да? Мне кажется, это то место, куда нам, в принципе, и надо было. Mm -hmm. Ну, здесь больше как бы вокруг лес. Больше здесь нечего находить. Как-то как это крипово туда идти Я тоже так думаю, что это либо она прикалывается, либо вы прикалываетесь, потому что это не серьезно все. А вы есть? видели, что здесь нельзя находиться? Потому что неизвестно, как бы не, что с ней. Не, не, неизвестно, что здесь может быть. И неизвестно, как она пропала из дома, что дверь осталась открытой. Только очень аккуратно. Это очень странное здание такое вообще, прям. Тут такие странные двери вы видели? Пошлите. Да нужна. Аккуратнее. Короче, ребят, давайте решим, что нам делать, потому что место реально крепует. Да. У меня просто ощущение, что вы меня просто разыгрываете, что это какая-то шутка. В смысле разыгрываем вами? Вот, ты серьезно думаешь, что мы бы пришли и начали тебя разыгрывать? Короче, если все так, как вы говорите, то а, мне кажется, нам не надо кричать и ее звать как-то. Надо сначала обойти помещение, потому что оно такое кро. Огром... Это не я. Что вы Тихо. Это что было вот вот Подождите, тут потолок рушится, как бы тут что угодно, мне кажется... Может... Блин, какое оно страшное, это здание, жесть. Что угодно здесь может падать. Аня, тебе не кажется, что звук был вот из той комнаты, вот там? Ребят, давайте посмотрим, что здесь. Смотрите. Офигеть. А вы вообще знаете, что это за игра, в которую она играла? Что Нет, это такое? Она нам никогда ни о чем не говорит. Ой, Оль, не власть там. Я. Нет, не я. То есть мы ее спрашивали, зачем ты это делаешь, почему ты в это играешь? Она никогда не называла, никогда не говорила название игры. Угу. Но тут, если даже здесь был какой-то звук, то как бы здесь, здесь просто все завалено и какая-то труба большая. Ты слышишь, там кто-то ходит? Да, мне тоже кажется, что там кто-то ходит. Блин, оно такое огромное. Сектор. Слушайте, может это правда? А, а прикиньте, если здесь кто-нибудь есть серьезно. Вот. вот, это меня больше и пугает. Ты слышал, сейчас Бук вот был, как будто бы пришло уведомление. Как будто по телефону где-то был. Да, да. да. да. У такой стоял. А позвоните ей, попробуйте позвонить. Блин, ребят, я телефон не могу найти. Ты его брала? Я, я его. Блин, я брала его, но его нету просто. Ребят, а? Варь, а я тебе его не нет, нет. Ну а кто-нибудь другой не может позвонить? Я проверю, здесь вообще может оказаться нет сети. Какое жесткое здание. Вообще жесть. Ну что? Нет сети. Гудок не доходит. Как? А как тогда у нее на телефоне гудок прошел? Я, чтобы, если так. вы слышали звук смски. Это уже странно, ребят. Подожди. Надо, мне кажется, зайти вот сюда еще. Вообще такие странные двери. У меня иногда ощущение, что мы на каком-то подводном корабле. Да, вы сильно не шумите. Да, там, там там Кто-то ходит снаружи. Ты уверена? Нам нужно рядом находиться. Блин, жесть вообще. Смотри на потолок. Да. Что это была за игра? Что за хрень вообще происходит? Единственное, что я знаю, началось в прошлом Она ввязалась в этом... Там какой-то стул. Там опять, вот в этом окне я говорю. Тихо. Подождите. Блин, я не знаю, что здесь происходит, но как бы там ничего нет, там пусто. Что это? А, блин, я уже испугалась, это какая-то лампочка. Давайте прям пять секунд. Ребята, ну очень страшно, вот серьезно. Смотри, блин, на меня сыпется песок. Это с потолка. Вы слышите? Да, тихо. Тихо. Ребят, давайте скажем ей. Кто-то ходит. Где? Ай. В общем, просто дело так... Тихо. Вы слышали? Вот сейчас вы слышали? Да. да. да. Вот там, наверху? Да. да. Скажите честно, кто-то прикалывается? Вы просто прикалываетесь? Нет. Нет. Нет. Либо кто-то из а... вас. Ну, как, вы как видите, я снимаю на камеру, я не могу это делать. Это вообще реально такое жесткое место, кошмар. Аня, Аня, Аня, смотри. Что это? Мне кажется, это какой-то. А что это реально такое? Я не знаю. Почему мы не можем обратиться просто в полицию, пойти к вашим родителям? Я не знаю, родителям рассказать, в чем проблема вообще? Хорошо. <связывая> Потому что <связывая> Потому что мы, мы сейчас ползаем. А, жесть. Я сейчас реально чуть не провалился. И тут постоянно какие-то странные очень звуки. Вы слышите опять на втором этаже? Вы слышите? Я слышу. Там, там реально кто-то ходит, причем ходит по лестнице. С тех после того как э, Настя пропала, нам стали приходить в странные сообщения от Нини. То есть как-то тихо. Это полностью фейковые страницы, они, на них нет ни фотографий, ничего. Uh -huh. а, и понимаешь, нам стали угрожать говорить, что если вы пойдете в полицию, то вам всем, грубо говоря, кирды. Серьезно. И мы до сих пор просто находимся в шоке, мы не знали, что делать, поэтому мы решили рассказать, что я, я, сам... я кого-то там вижу. Где? Вот, опять, опять на потом. Есть такое правило, что мы не можем идти по лестнице в этой всем месте Все-таки это заброшенное здание, поэтому давайте между нами будет по 3-4 шага, да? Чтобы мы не пр провалились просто-напросто Где были эти шаги? Вы... В какой из комнат? У меня фонарик загорелся красным место белого. Ребят, смотрите, тут еще есть. В смысле? Ань. Смотри. Нормально? Тихо. Не совершили ли мы ошибку, что поднялись на второй этаж? Слышите? Да, тихо. У меня разрядился фотоаппарат. У меня есть одна запасная, запасная батарейка. Черт, мы не можем ничего отсюда. мне кто же кажется? А вдруг это ну, Если она прикалывается над нами... Позови Настя! Настя! Настя, это не смешно. Если это ты, давай выходи, пожалуйста. Ну, внизу. Тихо, не издали вниз, звук. Там палка что ты комментируешь каждый день. Стойте, вы это видите? Там что-то было. Мне кажется, нужно пройти туда, там какая-то жесть вообще. там просто все валите давайте давайте я схожу туда а, а вы подождите как меня здесь блин капец я нервничаю и никуда не уходите я быстро пробегу ту часть тут реально жесть вообще никуда не уходите стойте там. Да. Тут все разрушено, тут вообще, ну, жутко вообще, капец. Есть еще комнаты. Я реально не знаю, мне кажется, это все какая-то фигня, то, что сейчас происходит. Либо ребята развлекаются, либо они... Здесь вообще столько комнат, жесть. Я не понимаю, куда могла деться эта девочка, чего за жесть происходит, кто им угрожает, какая... Это капец, тут столько комнат. Даже какие-то вещи, кресла и еще несколько помещений. Зачем нас заманили в эту заброшку? Что здесь происходит? А, капец. Я посмотрю еще вот здесь. Какая-то тайная дверь в стене. Я слышала какой-то визг. Там кто-то был. Давайте быстро пойдем, посмотрим и вернемся. Аня а, а, а, а, а, успеет нас догнать, она Я... Что это такое? Ребят, да ну нафиг, Эй, мне страшно. страшно Аня! Там кто-то Я слышала, как кто-то крикнул. Что за капец? Я слышала, как кто-то… Ребят! Ребят! Что тут происходит за хрень вообще? Я слышала, как кто-то крикнул. Точно. Но кто это был, я не понимаю. Если ребята-то, та... что это? Это Настя. Настя, Варя. Ты прикалываешься? Нет, это Настя. Алло. Как это? Мы приехали туда, куда ты нам сказала. Но мы здесь. Что происходит?